Это абсолютно импровизационная история, в рамках которой э, люди собственными голосами, держа картонные инструменты, имитируют э, игру оркестра. И каждый человек, ну, во-первых, там есть какое-то количество людей, которые изначально были в проекте, да, и они встраиваются в эту историю, а во-вторых, просто есть прохожие, и э, они просто проходили мимо. И мы их берем и втягиваем в эту историю, и они на несколько минут становятся частью оркестра. И, в общем, на самом деле, по мне, так рассказывать, об этом мне очень интересно. Просто когда ты внутри, это прям, ну, это бомба. Потому что тебе просто интересно быть частью этого процесса. И ты о себе не знал, что ты так можешь. И вообще ощущение общности. Это как пророк концерта. У нас очень часто нас сравнивали с какими-то рок звездами, потому что, когда у нас персонажи картонии выходят и, например, дети начинают скандировать, там, урать и рану картонии, и, там, делать какие-то вещи, но это просто как будто на рок-концерте только у тебя семейная аудитория, да, и вот это ощущение общности, вовлеченности в какой-то вот совместный процесс, пусть он вообще гиперпростой, его очень, не только в России не хватает, его во многих местах не хватает, и может, даже приятнее, когда это про что-то доброе, чем э, про секс, дракс, рок-н-ролл. Вот. Поэтому люди очень часто хотят поучаствовать, им нравится.